Погнали, давайте, девушка. Наденьте, пожалуйста, Правила торговли вы знаете. Вы ограничиваете сейчас дыхание мое воздухом, да, вы будете деньги, может, брать, чтобы мы воздухом теперь дышали или что? Вы сейчас против меня, противоправные э, действия. У вас маски нет? Вам маски подарить? Предоставьте мне средства индивидуальной защиты в отдельном пакете по ГОСТу Вы робот, где у вас кнопочка, давайте выключим вас Я Давайте, отожмитесь 50 раз, это мое желание Я ваши хотелки сейчас выполнять не собираюсь Можно не кричать, не кричите в тот конец, а то не слышно даже кас. Подальше в зале, отключите у кассы да ничего, еще одна хотелка появилась, да? А при чем хотелка? Да просто... ничего, у меня голос такой, я так как хочу так и разговариваю. У меня личная жизнь, а у вас нет. Будете сейчас скоро смотреть? Конечно и конюшня, рассадник фашизма. Вы нарушаете мои права, вы мешаете считать. Да визию. вы что, женщина? Вы тут вообще ни при чем, напялили на аморника сидите. Так, мое право, понятно, снимать всех подряд. А вы нарушаете права. Напялили намордники, непонятно. И мне тряпку предлагаете на лицо напялить. Уже сходила, да. Ага. Ну иди дальше своей дорогой. Напялил наморник на иди понял. Да, да. да, да. Не ага. не тряпку налить. Красные не трусы не еще один. Да, не ага. и тассе на голову понял. А Вы робот. Давайте кнопочку нажму. Сейчас выключу. А я считаю это подделкой. Это фальшивка, да. Там печать не по ГОСТу стоит. А у вас какое образование? В смысле? Ну, что вообще вы не на своем месте находитесь? Понудите эту женщину, предоставите. Понудите, вы слово знаете, Понудить. нет. Вы на моей в школе не учились, Понуская я так пойму, да? Понапяли тут одежду за наши деньги и ходите. С наших налогов. Не стыдно, нет? Ну ладно, составлено. Да вы, что, да? да вы что, да? Да вы что? Основание задержки. А чего вы не составляете? А? Давайте Васю Купкина позовем или что? О, да фамишь, а? Ты что хамишь, а? Отошли от машины, это частная собственность. Отошли. Волос не повышайте, пожалуйста. Девушка. Не повышайте. Жену мою отпустил. Волос Упусти. не повышайте. Отпустил Поварищ, жену мою. Ты х... трогаешь, ты что, ш... вообще, убрал руки? Руки. руки. руки. руки. Ты что, совсем? Посмотрите, что они вытворяют. Вы что, совсем я либо? Ты, какого... Ты как меня Зачу. за троешь, Ты Зачу. что, совсем машину. либо? Пос... Зачу, посмотрите что, на это жду. дело. Я жду, я, чтобы... я буду покатить. Всё, всё, спокойно. Ну У вас дети есть вообще? А я не буду, ребят, прививаться. Поку я вы. не отказываюсь надеть сись, о, да. ну не тряпку какую-то, понимаете? Машина она пропитана с чем-то. Вы нюрнбергский процесс, знаете, что такое? Что было? Нюрбер, Почему? Процесс, Нет, понимаете? а это очень такое история. Нюрберский процесс. Мне Когда, жалко, б... вот этот Когда были пособники фашистам, а их потом стали судить. Сейчас даже бабку 96 лет судят в Германии. И опять же я, я поделаю этот СИС. Но СИС настоящий стоит тысячу рублей. А так ходят, видели вот эти трикотажные с трусом на -то, да, то есть, чего? А стразах, девочки, знаете, ходят, вот тут камушки такие. Работает. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте в общественных местах, понимаете? А у вас у самого сейчас не маска на лице. Ну, если у меня не маска, напишите на меня жалоб. Субъект российской ну, федерации. Ну, а я говорю, а вы знаете, что такое объект Российской Федерации? Мы никуда. В смысле? Мы, а, мы, значит, мы, если я не по-вашему что-то говорю, мы да, не, том, не в елочку мы, у нас получается, значит, говорите. я уже неправильно не говорю. Том, получается, у меня сейчас свое мнение девушка, не может быть. Девушка, вы мне скажите, объясняю, да, вы задерживаете нас. Идиот, разбирательство, по, разбирательство. Вы, вы задержите нас? Вы или меня не слышите? Что поехали. Садитесь. мы не поедем. Номер 2505 э, проникает э, ваши, в частную собственность ваши, машину ваших действиях. Ваших действия, вы задерживаете нас, формально усматривается, не отвечает на на робот. Вы Документы не Нет? предоставляет. Документы я вам предоставил. какие-то непонятные Ва, называет. Ваши. Если вы сейчас уедете, да. я. Так, вам ага. Сделать. Вы нас задерживаете, а, ответьте на вашу, вопрос. Я вашу машину сфотофирую и будем вас искать. Ищите, а, вы, вы нас задерживаете. Вы, вы нас сейчас угрожаете. Я да? Вам не Преступная группировка я в нашей раз, одежде. Я заболела. Документы мне предоставьте, пожалуйста. Голос на меня не повышаем. Я на вас буду составлять протокол. Составляйте. Документы. Составляйте. Документы предоставьте мне. Составляйте. Документы предоставьте. Я живой человек. Какие Я документы? понимаю, что вы живой человек. Да. Документы предъявите мне. Все, в, данном, в данном случае, мужчина, если вы уедете, мы сейчас вашу машину будем искать. Да, вот вашу, да, мы уже поняли, что он нам угрожает. Документы не да. мне предоставьте. Документы предоставьте. Вы будете документы предоставлять? Подойдите. От, от машины отойдите. Ладно, да, Я сам, сам вам скажу. Не надо, мы сейчас сделаем. Все, отойдите от меня. Документы будете предоставлять? До свидания. Нет? Вы да. нас задерживаете. Хорошо.